Я очень хочу геометрию понять и даже немножко спойлю, есть один очень талантливый мальчик, одиннадцатикласник, который олимпиадник там большой. Он собирается на канале нам приносить время от времени геометрические сложные, красивые сюжеты. Так что нам откульт привет. Будет геометрия! Ее до сих пор очень Будет, мало, Ее надо, ну, будет, потому да. что беда в стране с геометрией, а недаром Платон. Да не войдет сюда, не знающий геометрии. Привет, я Юра, и я постараюсь влюбить вас в геометрию. Этот курс мини-лекции рассчитан на вас, если вы помните, что такое высота и медиана, не боитесь вписанной и описанной кружки, но пока вас пугают слова инверсии и «симедиана». Также обязательно смотрите этот курс, если услышав фамилию Симпсон, вы пока думаете о мультперсонаже, а не о геометрической теореме. В каждом видео я буду разбирать все задачи из предыдущего видео, рассказывать новую тему, разбирать пару задачек по ней и давать 3-4 задачи для самостоятельного решения. Хочу предупредить, в этом курсе не будет вводных лекций с простыми определениями. Будет только олимпиадно и только интересно. Если вы решили изучить геометрию с нуля, то этот курс не для вас. На ютубе есть много других. В описании есть ссылочка на два таких канала. Спасибо Ассоциации Победителей Олимпиад за организацию съемок. На их группу по математике вы найдете ссылочку в описании. Обязательно переходите, посмотрите после того, когда смотрите это видео. От вашей активности реально зависит, будет продолжаться этот курс в таком крутом качестве или нет. Это пилотная лекция курса, пишите в комментариях свои пожелания по улучшению лекции. я обязательно все прочту. Если под этим видео будет большая активность, большое количество лайков, многие напишут решение задач, проведенных в конце и в описании, то мы с Алексеем Владимировичем постараемся снимать и выкладывать такие лекции регулярно. Чтобы лекция была максимально продуктивной, сейчас остановите видео, найдите лист и ручку и возвращайтесь к просмотру. А после того, как я рассказываю какую-то задачу, пытайтесь решить ее самостоятельно, поставив на паузу. Я вам буду об этом напоминать. Сегодня я расскажу вам о задаче номер 255. На самом деле это довольно полезная теорема в геометрии, через нее решается уйма олимпиадных задач, а изредка она может даже помочь на ЕГЭ. Сначала небольшой исторический экскурс. Великий российский геометр Игорь Федорович Шарыгин в своей книге «Геометрия. Задачник 9.11» написал «Наверное, каждая содержательная геометрическая задача может быть источником целого ряда новых. Для этого с ней надо некоторое время повозиться, посмотреть с разных сторон, попробовать перефразировать, обобщить. В результате удивительным образом может возникнуть новая, совершенно не похожая на родителя задача. Например, возьмем ту же задачу номер 255». Теорема, которую я расскажу, была под 255 номером в задачнике Шарыгина. Оттуда и пошло такое необычное название. Собственно, задача номер 255. Пусть окружность, вписанная в треугольник АВС, касается сторон АВ и BC в точках К и Л соответственно, а писсектриса угла А пересекает отрезок КЛ в точке П. Докажите, что угол АПС равно 90 градусов. Дальше всегда на картинке, если что-то не доказано, но мы собираемся это сделать, мы будем отмечать пунктирные линии, как на этом чертеже отмечен угол АПС. Итак, доказательства. Давайте отметим центр И вписанной окружности. Заметим, что он лежит на бисектрисе угла А, значит на отрезке АП. Угол ИЛС Равно 90 градусов, потому что цель касательная к вписанной окружности, а И – ее центр. Для дальнейшего доказательства нам понадобится известный школьный факт – теорема о вписанном угле. Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны, а углы, опирающиеся на дополняющие друг друга дуги, в сумме дают 180 градусов. Вот здесь угол с одной душкой и с двумя душками в сумме дают 180 градусов. Верные обратные утверждения, только они называются признаками вписанности четырехугольника. Если в выпуклом четырехугольнике ABCD а, угол АСБ равен углу ADB а, или противоположные углы в сумме дают 180 градусов, В окружность. При этом не важно, какая пара противоположных углов рассматривается, ведь сумма углов четырехугольника 360 градусов, и если сумма одних 180, то сумма других автоматически тоже. Угол ILC равно 90 градусов, а угол IPC должен быть равен по утверждению задачи 90 градусов. И если утверждение верно, то точки ИП лежат на одной окружности, потому что углы И C и ИЛЦ равны. Сейчас мы применим признак вписанности четырехугольника и докажем, что углы P и C и P L, C в сумме дают 180 градусов. Обозначим углы треугольника через 2 альфа, 2 бета и 2 гамма. Углы в геометрии обозначаются греческими буквами. Обычно бывает удобнее обозначить угол 2 альфа вместо просто альфа, чтобы не мучиться с половинками углов при бисектрисах. Давайте вспомним, как выражается угол между бисектрисами. Угол А и С равен 180 минус альфа минус гамма по сумме углов треугольника А и С. Значит, смежный с ним равен альфа плюс гамма. Заметим, что 2 альфа плюс 2 бета плюс 2 гамма по сумме углов треугольника А, В, С, это 180 градусов. Поделим пополам, получим альфа плюс бета плюс гамма 90 градусов. То есть получим, что альфа плюс гамма это 90 градусов минус бета. То есть угол смежный углу А и С равен 90 градусов минус бета. Где же он тут? А тут угол смежный углу А и С это угол П и С. Запишем. Угол П и C равен 90 градусов минус бета. Отрезки БК и БЛ равны, как отрезки касательных из точки B к вписанной окружности. Значит, треугольник БЛК равнобедренный. Значит, у него углы при основании равны. Но в сумме, по сумме углов треугольника БКЛ, они дают 180 минус 2 бета. 180 минус КБЛ, то есть минус 2 бета. Значит, каждый из них это 90 минус бета. То есть угол КЛБ это 90 минус бета, значит угол КЛЦ, смежный к нему, это 90 плюс бета. То есть угол ПЛС то же самое, что КЛЦ, потому что они на одной прямой, это 90 плюс бета. Угол ПЛС 90 плюс бета. То есть углы П и С и ПЛС равны в сумме 90 минус бета плюс 90 плюс бета, то есть 180 градусов, следовательно, точки I, P, L И, П, Л и С лежат на одной окружности. Тогда, так как ИЛЦ 90 градусов, то и ИПЦ 90 градусов. А это значит АПЦ 90 градусов. Что я требовалось доказать? Еще одним интересным фактом про точку П является то, что она лежит на средней линии треугольника АВС параллельной АВ. Серединка АС, серединка ВС, и точка П на ней лежит. Но мы, конечно же, это отмечаем пунктиром, потому что пока этого не доказали. Давайте забудем про вписанную окружность и определим точку П как перпендикуляр из точки С на бисектрису угла А. Пусть этот перпендикуляр пересекает АВ в точке Х. Тогда заметим, что АП в треугольнике XAC а, и бисектриса, и высота. А это означает, что этот треугольник равнобедренный, и она также является медианой. То есть XP равно PC. Отметим, середины МА и МБ сторон bc и АС соответственно. Тогда MBP средняя линия в треугольнике Акци, так как она из серединки в серединку. Значит, она параллельна АХ. А, а МАП параллельно bx, так как она, соответственно, средняя линия в bcx. Значит, из точки P мы провели прямую, параллельную ab, и она проходит и через mb, и через ma. Значит, они лежат на одной прямой, параллельной ab, средней линии. Что и требовалось доказать? Победа! Для продвинутых зрителей можно было сделать гомотетию в точке c с коэффициентом 1/2, тогда точки axb, лежащие на одной прямой, Перейдут с точки МБПМА, и они тоже будут лежать на одной прямой. Ура! Отлично, мы разобрали саму задачу 255. Если вы чего-то не поняли во время просмотра, сначала пересмотрите неясный момент, а потом вполне можно спросить в комментариях, я всем постараюсь ответить. Идеальный круг. Теперь про точку П мы знаем четыре интересных свойства. То, что она лежит на бисектрисе, на отрезке соединяющей точки касания, на средней линии, параллельной АВ, и то, что угол АПС равен 90 градусов. Понятно, что в задаче ее могут определить только через два из вышеописанных свойств. Например, как пересечение средней линии и отрезка соединяющей точки касания, или перпендикулярно бисектрису. Но мы-то с вами будем знать еще два факта про нее, что может очень сильно помочь нам в решении задачи. Я разберу одну задачку на применение задачи 255. Она всегда с заочного тура 2012 года Олимпиады имени Шарыгина. Окружность центром И касается сторон АВ, BC и АС треугольника АВС в точках К, Л и М, соответственно, прямые АИ, CI и MI пересекают прямую КЛ в точках X, Y и Z. Соответственно, докажите, что угол YMZ равен углу XMZ. Ставьте на паузу и пытайтесь решить. Давайте заметим, что точки X и Y как раз из задачи номер 255. Потому что AI это бисектриса, а КЛ это прямая соединяющая точка касания. CI тоже бисектриса, потому что И центр вписанной окружности, точка пересечения бисектрис. Тогда мы знаем, что угол А-ХС 90 градусов и угол А-Y 90 градусов. Но ИМ это радиус а а это касательное, значит тут тоже угол 90 градусов. Тогда ИМС 90 градусов и ХС 90 градусов, в сумме они дают 180 градусов, значит они лежат на одной окружности. Аналогично А. Y и e, e, M лежат на одной окружности. А еще угол А, У С 90 градусов и угол А Х 90 градусов. Значит, и точки А У, X и C тоже лежат на одной окружности. Осталось поперекидывать углы по теряемое вписанном угле. Нам что-то надо доказать про угол YMZ. Давайте посмотрим. Он. У нас равен углу ymi, потому что I и Z лежат на одной прямой. Но ymi в свою очередь, равен углу YAI, из вписанности в черную окружность. Угол YAI равен углу YAX, потому что I и X лежат на одной прямой. А тот, в свою очередь, равен углу YCX, потому что... Они вписаны в одну синюю окружность и опираются на дугу yx. Угол ycx равен углу icx, потому что y и на одной прямой. А угол icx, последний шаг, вписан в черную окружность, опирается на дугу ix, значит равен углу imx. А тот равен углу. ZMX, то есть YMZ равно ZMX, что и требовалось доказать. Победа! Задача решена. Давайте вспомним, что же мы изучили на этой лекции. Мы изучили, собственно, задачу 255. А кроме этого, по пути мы вспомнили теорему о вписанном угле, узнали, что если есть бисектрисы то углы проще обозначать как 2 альфа, 2 бета и 2 гамма. Выразили угол между бисектрисами только через угол при противоположной вершине, помните, бета и 90 минус бета. А еще мы доказали, что середина любого отрезка, соединяющего вершину с точкой на противоположной стороне, лежит на средней линии. Давайте нарисую. Если мы взяли треугольник ABC, тут отметили серединки MC и МА а тут какой-то отрезок с противоположной стороной bx провели и отметили его серединку, то тут мы доказали, что эта точка mx лежит на средней линии. На этом лекция закончена. Сейчас будут приведены три задачи легкая, средняя и сложная, которые решаются с помощью задачи номер 255. Для вашего удобства задачи также опубликованы в описании. Чтобы лекция была максимально продуктивной, обязательно попробуйте решить эти задачи. Пишите свои решения или вопросы по задачам в комментариях или на почту саватеев в геометрии собака gmail.com. Это буду читать я, сам Алексей Владимирович не будет. На все постараюсь ответить, указать на ошибку или сказать, что все верно. Кстати, если вы вдруг решите не применять задачу 255, то это будет тоже круто. Обязательно пишите такие решения. В следующем выпуске будут разобраны эти задачи, и будут опубликованы ники или имена всех решивших. Можете подписать в начале решения, как нам вас называть. Итак, сами задачи. Простая задача. Дан треугольник ABC, из вершины B и C опущены перпендикуляры BM и CN на бисектрис углов С и В, Соответственно, докажите, что прямая МН пересекает стороны треугольника в точках их касания со вписанной окружностью. Сложности. В неравнобедренном треугольнике АВС проведены бисектрисы АА1 и СС1. Точки П и К – основания перпендикуляров из А на СС1 и из С на АА1. Точки К и Л – середины сторон АВ и ВС. Докажите, что ПК и ЛК пересекаются на стороне АС. И тяжелая задача. В треугольник С вписан прямоугольник МНПК, как показано на картинке. Вписанная окружность треугольника НБМ касается НБ и БМ в точках Ф и С. Вписанная окружность треугольника ПЦК касается ПЦ и ЦК в точках Е e и Т. ФС и ЕТ e, прямые, пересекаются в точке Л. Докажите, что отрезок КЛ делит отрезок СТ пополам. Подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на мой канал, там выходят образовательные интервью с экспертами в разных профессиях. Например, вот интервью с Саватеевым, выпуск опубликован с информационной поддержкой сообщества «Олимпиадная геометрия». Там публикуют разные интересные геометрические олимпиадные задачи. В описании есть ссылочка на их ВК и Телеграм. Еще раз благодарю АПО за организацию съемок. Переходите к ним, они делают классные вещи. Всем спасибо, до следующей лекции!